Здравствуйте, меня зовут Вика, и сейчас я вам в подробностях расскажу, как можно зарабатывать около 3500 долларов в месяц на американском сервисе. Если вы не следите за курсом валют, то напомню, что 3500 долларов – это примерно 260 тысяч рублей. И это все без знания английского, без партнерок и без использования каких-либо программ. Я ведь обещала подробно? Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить.